вот ребят приехала веста 16 с пауком а паук у тебя какой Stinger, Stinger а, ну вот стингерский паук 4 сейчас 4 421 да. сейчас я покажу вам. секунду очки только на пялю когда не вижу вот такой вот паучок, то есть здесь лямбда одна отключена, то есть второй датчик кислорода был выключен другими специалистами, ну и прошит, соответственно, под Евро-2. Датчик подключен через вот такой вот удлинитель, идущий туда вниз как бы, но суть не в этом, когда все ставят пауки, все эти датчики начинают накрываться, там конкретно Дельфи стоит, либо и Телмовский аналог его. Почему это происходит? Происходит из-за вибрации самого как бы, выхлопа там, ну, слишком сильно вибрирует А в этих датчиках у них э, чувствительный элемент такая, тоненькая керамическая хренулька не как в бошах, там жирный такой хороший был А здесь тоненькая такая штучка в виде иголки и Она просто нахрен отваливается и все э, Висела ошибка по нагревателю датчика кислорода Соответственно, это уже говорило о том что либо обрыв цепи нагревателя либо реально как бы это отвалился сам датчик керамический соответственно коррекция топлива происходила в, ну то есть напряжение было неправильное с датчиком он считал что бедная смесь соответственно бедная смесь когда бедная смесь он начинает ее прибавлять время впрыска грубо говоря там мультипликативная составляющая была 1 на 25 процент ну то есть и 1.25 что означает в плюс 25 процентов ну и расход топлива на холостых соответственно вырос и все это неровно да работало ну вообще ну как бы там должно быть в принципе вообще во всем диапазоне на 25 процентов больше видеть ну пришлось прошить евро 0 сейчас я подготовил на базе был 07 прошивки все это прошили соответственно ошибок нету ничего ну, и расход э, стал как надо. Вот он 0,9, 1 литра. Но при э, том, когда владелец приехал, там было что-то... Какой-то там? 2,5. да, расход получался. То есть, ну, дико переливало. Сейчас э, сделали, все ровненько работает, все хорошо. Поедем, прокатимся и посмотрим, что и как. Так что, если кто-то, пауки ставит э, на Весты, вы не забывайте, что у вас будет геморрой сразу же... Э, датчиком кислорода по-любому это уже не одна, не первая машина таких машин очень много и на всех вот именно проблема именно с этими долфевыми датчиками ну и что как обычно ходите ходите под ссылку ну то есть под видео ссылочки в контакт ну колкол жмем подписываемся ну и все остальное так что в общем всем пока и до новых встреч